Приветствую всех и сегодня мы поговорим о том, как реализовать рандомное проигрывание айдл анимаций, то есть анимаций, когда наш персонаж стоит на месте и дел делает какие-то действия. Итак, для этого я буду использовать Миксама и скачал несколько анимаций айдл поз и также айдл анимации, для того, чтобы как-то разнообразить наше состояние бота. И также я буду использовать скелет бота из Миксама. Импортируем наши анимации, находим скелет бота, который уже добавлен. У меня в проект жмем импорт. Если у вас одна анимация, да, если у вас много анимаций, также выбираем скелет и жмем импорт all. И ждем пока наши анимации импортируются. После того, как наши анимации добавлены к проекту, в принципе вам не обязательно использовать mixama вы можете использовать любые анимации любых персонажей сохраняем все давайте посмотрим работает ли наша анимация все прекрасно работает и мы можем приступать к добавлению их в анимационный принт. но для начала нам нужно создать анимационный принт, поэтому переходим папочку, создаем анимационный блупринт, находим скелет, на основе которого мы хотим создать этот блупринт, жмем ОК OK, и прописываем название этому анимационному блупринту. После того, как мы назвали наш анимационный блупринт, мы переходим в него, создаем новую State Machine, add state machine где мы уже будем прописывать наше состояние для нашего бота и назову его moment после чего переходим в эту ноду и здесь добавляем add state то есть новое состояние для нашего персонажа и назову его idle ну и можно подключить так чтобы это было немного красивее в принципе, эта роли не играет. Итак, после чего нам нужно сюда добавить специальную ноду, которая позволит нам рандомно проигрывать анимации. Эта нода называется Random Sequence Player. Находим эту ноду. Она также есть и в четвертом движке, поэтому проблем возникнуть не должно. И уже в этой ноде мы будем указывать количество анимаций, и количество проигрываний для этих анимаций. Также мы можем здесь настроить время смешивания, но это пока что нас не интересует, поскольку они по дефолту и так неплохо смешиваются. Итак, найдем анимацию, которая будет проигрываться чаще всего. Скорее всего, это какая-то обыкновенная idle анимация, да, где персонаж постоянно э, находится практически в одной позе, поскольку эта анимация будет проигрываться чаще всего, поэтому давайте ее поставим первой. Так будет нам намного удобнее. Давайте ее перетащим сюда. И здесь у нас есть минимальное количество проигрываний. И также у нас есть максимальное количество проигрываний. Минимальное давайте поставим 1. 1 это будет означать то, что наша анимация будет проигрываться 2 раза минимум. То есть 0 это одно проигрывание, 1 это 2 и так далее. И теперь добавим нужное количество нам анимаций и укажем каждой анимации нужное количество проигрываний раз для нашего бота. После того, как мы указали нужное количество анимаций, нужное количество проигрываний, мы можем уже э, создать блубринт для нашего персонажа, в котором мы уже добавим в наш анимационный блубринт и мы уже сможем посмотреть, как проигрываются наши анимации. Создаем новый блубринт типа Character, и здесь мы его назовем э, Base NPC э, Нижнее подчеркивание, ну, Миксама давайте напишем. Поскольку это персонаж с Миксама. Так, Мэш, выставляем Мэш. Находим нашего бота, который я импортировал проект. Опускаем его вниз. Для того, чтобы более корректно его опустить вниз, давайте перейдем в вид сбоку. Настроим положение, чтобы ноги не проваливались под землю и не летали над землей. После чего вернемся в вид перспективы. Нам нужно развернуть персонажа на 90 градусов, поскольку у нас есть стрелочка, которая указывает направление персонажа. И теперь мы можем указать анимационный блупринт. Находим наш анимационный блупринт, выставляем его и видим то, что уже анимации проигрываются. Compile, save. И теперь мы можем выставить этот блупринт на сцену. Единственное, что у меня здесь нет персонажа, поэтому я быстро сейчас добавлю персонажа, выставлю ему Player Possess на Player 0, для того, чтобы наш контроллер сразу усилился конкретно в этого персонажа. И мы можем нажать, в принципе, Play и посмотреть, как проигрываются наши анимации. Давайте подойдем к нашему персонажу. Единственное, что я там указал, возможно, большое количество повторений, поэтому у нас будут повторяться анимации, возможно, часто. Для подобных анимаций, да, где он там машет рукой или каких-либо других действий помимо айду состояний лучше конечно же выставлять нулевые значения то есть, чтобы она проигрывалась один раз то есть после нее обязательно проигрывалась какая-то другая анимация поэтому давайте быстренько сейчас что-то выставим подобное так анимационный blueprint и скорее всего здесь мы выставим нули Так, быстренько выставим нужное нам количество, чтобы было поменьше повторений. Здесь в ускоренном виде я просто смотрю, сколько раз какая анимация повторяется. Мы видим то, что анимации часто повторяются одна за одной с повторениями, поэтому мы везде выставим 0. И удалим также пустые слоты, которые не нашли свою анимацию. И после чего мы уже видим то, что у нас анимации проигрываются рандомно. Ну и также у них минимум повторений между собой. То есть если анимация, к примеру, он пожимает плечами, да, подтягивает руки, здесь она проигрывается дважды, поскольку там у меня на дважды указано. Ну вообще они будут проигрываться поочередно. Поэтому если вам было полезно это видео и вы не подписаны на канал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и всем пока.